Друзья, всем привет! В этом видео мы поговорим о молодежи, которая голосует конкретно за Байдена или конкретно против Трампа. Сегодня мы с вами поговорим о том, что это за люди, потому что я на работе с ними сталкиваюсь ежедневно и я в принципе думаю, что знаю немного их психологию. Ну мы с семьей недавно гуляли по такому красивому городку, который называется Джим в горах Пенсильвании находится. И там буквально через каждый дом шли такие маленькие вывески или такие плакатики, которые призывали голосовать за Трампа. Или показывали, что владелец этого дома поддерживает Трампа на выборах. И я сказала тогда мужу, посмотри сколько знаков о том, что люди показывают, что они поддерживают Трампа. Он говорит, ты мне не поверишь, так по всей Америке. Вся Америка увешана табличками Трамп-Пенс. Это значит, что люди голосовали или поддерживали Трампа на этих выборах. Ну а мы с вами конкретно говорим про американскую молодежь. В силу того, что я столкнулась с этими людьми на работе и проводила с ними очень много времени, и те из них, которые конкретно поддерживали Байдена на этих выборах, были почему-то очень агрессивны. Самое удивительное в этом, ребята, что это прекрасная молодежь. Это люди, которые воспитаны, это люди, которые с добротой относятся к другим, это люди, которые не лишены эмпатии. Но есть такая большая в Америке проблема, как, как школьная и университетская пропаганда, когда детей с детства кормят социалистическими лозунгами. То же самое происходит в университетах в Америке. Очень большая категория университетов настроена именно либерально, и именно либеральные идеи воплощает э, в своих речах и вливает в уши своим студентам. Я вам хочу сказать, что... Вообще американская школьная система, а я с ней сталкиваюсь, потому что я мама двух мальчиков, которые сейчас ходят в elementary school, начальную школу в Америке, заточена на стирание личности и индивидуальности ребенка. То есть эти дети, они должны ходить в линию. Если этот ребенок сделал что-то такое неординарное, это раздувается до масштаба, как я бы сказала, из мухи делается слон, это вот такое, ты должен быть так, как все, ты не должен причинять неудобства другим. Если ты отличаешься от другим, мы дадим тебе помощь, мы дадим тебе препараты, мы успокоим твою нервную систему. Всем удобные, тихие, спокойные дети, спокойно сидящие на стульчиках и поднимающие руки. А когда ребенок начинает выражать свои эмоции, это уже в Америке что-то не то. У него ADHD, у него аутизм, у него какая-нибудь еще дизорда, у него какая какие нибудь еще дизорда, составляются репорты, и те вещи, которые нам в детстве казались нормальными, ну, допустим, я всегда считала, что подраться мальчикам в начальной школе – это нормально. Здесь это просто возведено в такое страшное событие, что ай-ай-ай, ой-ой-ой, надо бить во все колокола, ребенка лечить, и так быть не должно. Более того, им с детства внушают, что если что-то случилось, ты пойди пожалуйся, пойди пожалуйся, учителю расскажи, вот не надо бить в ответ, вот-вот-вот все время этих детей сдерживают, сдерживают. Если их сдерживают там, с пятилетнего возраста, то приходя к 20-летнему возрасту, очень многие из них, которым все время подавляли всякие нервные импульсы или нервные всплески приходят с депрессиями, приходят с апатиями. Ведь очень много в Америке больных людей, которым ежедневно выписываются препараты для того, чтобы они могли существовать в этом мире. А другая часть населения вырастает смирившись или приняв правила этой игры. И она уже такая, вот им что-то за гранью их э, понимания о правильном или что-то за гранью их удобств, это уже у них вызывает бурное отрицание. Вы знаете, все эти дети, ну как дети, такие дети от 20 до 30 лет, вот я их называю молодежь, которую я наблюдаю, это все какие-то, знаете, Люди, которые выросли в нормальных домах, которые ходили в нормальные школы, выросли в нормальных районах. Вот все эти призывающие к миру, добру, равенству для всех, это все вот такого типа люди. Причем им настолько внушили эти популистические лозунги в голову, что они не отличают добро от зла абсолютно. То есть вот у меня есть одна очень хорошая девочка, знакомая, которая... С невероятным восхищением относится, есть такая у нас Аказия Кортес в Сенате от Демократической партии в штате Нью-Йорк которая несет такое, что за уши не притянешь ни к чему. Но для нее не важно то, что этот человек говорит, или то, как этот человек ведет. Более того, недавно эта мадам заявила, что все, кто поддерживал Трампа на выборах, их вообще на работу э, брать нельзя, а если они такие вот люди, у них вообще можно отбирать детей, потому что кого же эти люди воспитают? Понимаете? Но на это не смотрится. Смотрится на то, что она женщина. Вот эта вот идея феминизма, и вот этого равенства женщины с мужчиной, это вот, вот главный посыл. А кто там, что этот человек натворит, что, какие законы этот человек примет, что он вообще несет, на это внимание не обращается. Самая большая радость, что этого человека избрали в Сенат, потому что она женщина. Это то же самое, что умиляться от счастья, что э, кто-то из черных стал кем-то там. Они не понимают, что любому нормальному человеку глубоко фиолетово черный он или белый если он адекватный и умный человек то безусловно какого цвета кожи этот человек бы ни был все будут только рады если этот человек будет принимать законы но если этот человек туда избрался только потому что он черный как и джордж флойд стал народным героем только потому что он черный это вызывает у меня громадное беспокойство, а у них эйфорическую радость. Неважно, какой образ жизни вел этот человек, неважно, что он говорит, какое у него образование, главное, что этот человек либо черный, либо женщина. И вот эти дети, сегодня 20-летние, воспитанные в хороших семьях, которые привыкли, что все удобно, что система государственная работает, институты государственные работают, они вдруг столкнулись с Дональдом Трампом, который нетолерантен, который говорит вещи я скажу, даже недопустимый, наверное, для президента, но тем не менее, который борется за права и свободы населения своей страны, который борется за ее экономику, который создает рабочие места, который очень много чего делает для своей страны, но только потому, что это Дональд Трамп, и только потому, что он где-то что-то как-то там сказал, они готовы его распять, они готовы его обзывать, они готовы его уничтожать. Более того, это же перекидывается на всех людей, которые поддерживают Дональда Трампа. Вы можете найти в интернете видео, где людей, поддерживающих Дональда Трампа, бьют, если те поодиночке ходят, причем бьют со спины. Где их унижают, где их оскорбляют, где им кричат в лицо. И вы знаете, практически не найдете в интернете ни одного видео, чтобы так себя вели сторонники Трампа. Я видела парочку, где там были какие-то словесные перепалки, но чтобы это доходило до драки, такого не было. Самое страшное, что ради своих идеалов они готовы закрыть глаза на все происходящее вокруг. Если вы им скажете, посмотри, грабят магазин и бьют там владельца магазина, они скажут, а вот их угнетали. Они несчастны, их угнетали, поэтому они себя так ведут. Они не знают компромиссов. Больше всего меня в этом пугают, что они не способны слушать и слышать оппонента. Это страшно. Они живут во время социальных сетей и помимо представляете, школы, университета, на них еще громадное воздействие оказывают все социальные сети. Потому что Facebook, безусловно, в Америке жутко популярен, как и Twitter, как и YouTube. И если, извините, с этих площадок ежедневно льется дерьмо на Дональда Трампа, а в любые действия демократов восхваляются, ну, конечно, эти люди уже начинают быть слегка зомбированы. Причем они не могут объяснить, чем им нравится Джо Байден. Но понятно, кроме популярных лозунгов, всем денег, всем медицины, всем помощи и такого вселенского социализма у него же ничего нет. Более того, у меня иногда создается впечатление, они не понимают, откуда вообще берутся деньги, что деньги должны быть чем-то обеспечены. И все эти соцсети, которые играют против консерваторов, играют против э -э Трампа, они безусловно они, безусловно, формируют их точку зрения. Они отучают их критически мыслить и кормят их тем, что считают правильным. Вот у них есть идеология, которую они считают правильной, и этим они кормят своих пользователей. Только самое страшное, что это вот американская молодежь абсолютно не замечает того, что... Все эти Цукерберги и Ижи с ними, это все очень богатые люди, у которых есть частные охранники, у которых дети ходят в частные школы, которые очень фейковые, свободные люди, которые на них зарабатывают просто бабло. Особенно во время вот этой пандемии, когда людей заперли, когда людей ограничили в свободах, когда, в общем-то, в тяжелых последствиях обвинили Дональда Трампа. Конечно, черпая информацию э, только из социальных сетей, они просто, я вам хочу сказать, слегка даже озверели, потому что... Вот этот период, когда в Америке шли протесты, показали, что можно быть зверем, и за это тебе ничего не будет. Можно грабить, и тебе за это ничего не будет. Можно бить людей, и тебе за это ничего не будет. И эта агрессия породила агрессию. Только если они себе не позволяют таких поступков, потому что они были по-другому воспитаны, но они тоже агрессию спускают, ну конкретно на людей, которые поддерживают Трампа. Ну а вообще я вам хочу сказать, друзья мои, с ними надо разговаривать. Я. Когда ты начинаешь с ними разговаривать, они разговаривать с тобой абсолютно не хотят. Нет, они его да. Но если ты вот этот вот барьер сотрешь, и ты начнешь спокойно объяснять, что так, вот я вот жила в такой стране, а в этой стране было так-то, так-то, у нас был коммунизм. Верьте мне, что вы при таком режиме жить бы не захотели начинаешь им объяснять, начинаешь им объяснять, что э, посмотри, вот у нас открыто заведение, мы можем зарабатывать деньги, мы можем кормить себя, можем кормить своих детей. Вот, вот понимаете, все элементарные вещи им надо давать точку зрения другую. Если они к тебе хорошо относятся, а они зачастую люди, такие открытые, они зачастую люди дружелюбные. Если они к тебе хорошо относятся, они будут тебя слушать. Но, ну, может быть, до десяти не дойдет, но до одного дойдет, он скажет, а, ну тут есть разумное зерно в том, что он или она говорит. И понимаете, исходя из этого всего, я делаю вывод, что Нельзя упускать своих детей, нельзя э, расслабляться и пускать на самотек их развития, то есть им надо все время, постоянно объяснять, потому что эта борьба за головы молодежи в Америке ведется давно. Это началось не 4 года назад и не 10, как минимум лет 30 это конкретное промывание мозгов. И если у нас это получится, если наши дети вырастут людьми, которые не будут кушать все, что им дают, соцсети, э, медиа и так далее, а которые будут все осмысливать, вы знаете, тогда наша старость с вами, я думаю, будет прекрасной. А что вы на эту тему думаете? Подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение в комментариях. Пока-пока.